Продолжаем рассказывать про IT-тренды, и сегодня у нас Интернет вещей. Что это за Интернет такой? Каких еще вещей? И почему с его появлением наша жизнь не станет прежней? Фух. Сейчас мы все расскажем, погнали! Привет! На самом деле Интернет вещей простая и очень интересная концепция. Концепция, которая представляет собой вычислительную сеть, состоящую из множества физических предметов, устройств, Которые называют вещами. Причем этими вещами может быть все что угодно. Пользовательская электроника, например, ваш смартфон и фитнес-трекеры. Домашние бытовые устройства, вроде холодильника или кофеварки. Это могут быть голосовые ассистенты. Это могут быть различные датчики и сенсоры. Даже тапочки можно включить в сеть, ну, если потребуется. Важно, что все такие вещи должны обладать технологиями, которые позволяют им взаимодействовать друг с другом и с внешней средой. То есть те же самые тапочки должны уметь передавать, обрабатывать и хранить информацию, которую могут получать от смартфона или дома, по которому в этих тапках ходят. И самое главное, организация такой сети предполагает исключить участие человека из ряда операций и действий. То есть все эти вещи Могут общаться вообще без участия человека, а использовать лишь передаваемые данные. Мистер well, his esteemed partner request that you immediately vacate this private property. Ah, this is a joke, right? <laughs> well done, very good. You got me. Where is the camera? Here? Hi. <laughs> Причиной появления подобных концепций можно назвать лень человека или банальную автоматизацию. Но интернет вещей имеет еще несколько значимых преимуществ. Во-первых, все процессы в сети происходят прозрачно и с ориентацией на результат. Что это значит? Это значит, что нам лишь остается указать то, чего мы хотим получить, а не как этого добиваться. Сама концепция интернета вещей подразумевает, что человеку остается лишь выбрать цель, которую он хочет, и не говорить системе, как она должна это сделать. Но будет еще лучше, если система сама будет анализировать данные и предугадывать желания человека. Но эта тема больше относится к искусственному интеллекту и, возможно, нейронным сетям. Кстати, у нас был видеоролик по этому вопросу, так что можете переходить, посмотреть. А, тем не менее, сама идея смеси интернета вещей и искусственного интеллекта очень интересна. Например, едете вы с работы домой, уставший и голодный. В это время автомобиль сообщил вашему дому, что через час вы уже будете на месте. Заходим в дом, свет уже горит, будто вас вежливо встречают. Умный дом настроил для вас комфортную температуру. В духовке любимое блюдо на ужин, а телевизор показывает трансляцию футбольного матча вашей команды. Понимаете, в чем главные особенности интернета вещей? Во-первых, это постоянное сопровождение повседневных действий человека. Во-вторых, человек сам указывает, что ему нужно, а не то, как это сделать. И кроме того... Подключенные устройства дают возможность собирать огромный массив данных и анализировать их. Дома это может помочь оптимально расходовать ресурсы – тепло, воду, свет. Или, например, настроить автоматический заказ продуктов, когда они закончились в холодильнике. Однако, намного больше пользы из этого может получить бизнес. Собранные данные позволяют лучше отслеживать процессы на производстве, в торговле, в управлении персоналом и многих других видах деятельности. И сейчас мы об этом поговорим. В 2008 году пермские разработчики запустили проект Макроскоп – первое профессиональное российское ПО для камер. Инструмент поиска находит объекты в реальном времени, по размеру, пропорциям, положению в кадре, типу, цвету и образцу. Макроскоп позволяет построить сервис видеонаблюдения для неограниченного количества камер. С помощью такой системы можно отслеживать движение и задавать настройки реакции системы на различные события. В мае 2013 года проект вышел на мировой рынок. Среди пользователей проекта — Лукойл, Сбербанк, Кеа Motors и Вимбельдан. В 2016 году выручка компании превысила 200 миллионов рублей. Tron — это система управления умным домом и устройствами интернета вещей. В интерфейсе системы поверх 3D-модели объекта лежат графические слои для управления устройством или группы устройств. С помощью приложения Tron можно управлять освещением, контролировать климат в доме, а также настраивать систему безопасности и мониторинга. Кроме российских компаний, ярким примером является проект City Pulse в голландском Эйндховене. Pulse сопоставляет данные об уровне шума на улицах с сообщениями в социальных сетях для выявления инцидентов связанных с безопасностью. При необходимости происходит целенаправленный вызов полиции и включается необходимое освещение на улицах местах происшествия. В сфере медицины подключенные медицинские устройства уже помогают врачам. Носимые сенсоры отслеживают важные жизненные показатели пациентов. Пульс, температуру, давление, уровень сахара и кислорода в крови. Анализируя данные с них, врачи лучше понимают, как люди болеют и какие результаты дает лечение. Есть и более сложные устройства, например, умные дозаторы инсулина. Конечно, сейчас мы находимся в начале пути, и о каком-то реальном интернете вещей рано говорить. С каждым годом появляется все больше и больше умных гаджетов, но они не работают без команды человека. И эти умные гаджеты нужно как-то контролировать. На сегодняшний день к интернету вещей подключено меньше 1% устройств во всем мире. Но со временем количество гаджетов будет становиться все более значительным. Кроме того, умные устройства часто становятся объектом интереса хакеров и заумышленников. Они сламывают их и используют для распределенных атак. Конечно, над безопасностью работают уже сейчас, но периодически всплывающие скандалы говорят о том, что до идеальной безопасности еще далеко. Поэтому будем надеяться, что в ближайшем будущем дома будут сами контролировать микроклимат, Управлять освещением, пополнять продукты в холодильнике, когда они закончатся, варить кофе и делать хлебцы по утрам. По дорогам будут ездить беспилотные автомобили, а на самих дорогах больше не останется пробок. С помощью подключенных датчиков станет возможным измерить загруженность транспортных каналов и оптимизировать их. И еще куча всего. А как вы думаете, может ли это стать предпосылкой к восстанию машин?